На влажные ладони из небольшого количества теста сформировать лепешку. На середину выложить клубнику. Обернуть ягоду тестом и хорошенько запщепнуть края. Немного покрутить между ладонями, чтобы поверхность медлика стала более гладкой. В чашу блендера добавится цветение капусты, горошек, нарезанную зелень и картофель. Измельчить все до однородной консистенции. Можно пропустить через мясорубку. Всыпать к овощной массе цельнозерновую муку, перемешать.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 Добавляйтесь в рассылку, и я вышлю не только рецепты, я вышлю меню, плюс я еще создам клуб для тех, кто, кому интересна эта тема, кто тоже делает заготовки, заморозку, полуфабрикаты, чтобы вы могли посмотреть, как это делают другие девочки, обменяться идеями, обменяться рецептами. В общем, будет интересно, подписывайтесь и добро пожаловать в наши ряды.